Неправильно, дядя Федор, ты сок наливаешь. Ты его колбасой кверху держишь. А надо колбасой на язык класть. Так вкуснее получится. А откуда ты знаешь, что меня дядей Федором зовут? Его в нашем доме все знают. Я на чердаке живу, и мне все видно. Какой-то матросский меня зовут, это фамилия такой. Ну, если сейчас мой чердак ремонтируют, и мне жить... Негде. Дядя, Федор, А у тебя только один неправильный баттерброд был... дома еще есть. Хочешь? Пошли ко мне жить. Меня мама твоя прогонит. О, ничего не прогонит.